день, друзья! И вот мы с вами опять встречаемся Карантин нам дал очень много свободного времени И я, честно говоря, если говорить про себя лично, это очень рад Никогда до этого у меня не было возможности настолько плотно общаться с вами Настолько много писать разных материалов, в том числе свой блог а, В общем, во всей этой неприятной ситуации с карантином есть и масса положительных вещей. Ну и самое главное – это наше с вами общение. Сегодня мы с вами продолжим разговаривать о теме очищения внутренней среды, детоксикации организма. И сразу хочу предупредить некоторые вопросы, которые возникли после предыдущего эфира, да и вообще в принципе часто возникают после вот этих моих карантинных эфиров. И они звучат примерно так Как же вы так много рассказываете, но ничего подробно не рассказываете о наших продуктах Ну, Друзья мои, я хочу вам сказать одну очень важную вещь Вот мы с вами сегодня живем в век интернета Век онлайн знаний А карантин, который с нами случился Нас настолько быстро туда втолкнул Даже тех, кто не хотел признавать это факт даже тех, кто говорил, нет в интернете нет полезной информации. Но как бы мы до этого не рассуждали об этом, об онлайн-образовании, об онлайн-знаниях, о том, что есть сегодня в интернете, о том, чем люди, в том числе наши клиенты, пользуются, посещая интернет-страницы, интернет-ресурсы и так далее. Вот Как бы мы не хотели признавать этот факт, мы должны понять, что нас жизнь буквально втолкнула в эту новую реальность а карантин еще дал дополнительный пинок и мы теперь там оказались я почему об этом говорю дело в том, что многие из нас до сих пор а, привыкли думать а, при, а, привыкли думать критериями студента вот вспомните, кто учился а, в свое время давно а, в классических институтах, университетах как происходило обучение приходит студент, чистый лист он садится в аудиторию, открывает свою деталь для конспектов и, и выходит в властный профессор и рассказывает какую-то информацию, которую он уже рассказывает лет 20. И она, в принципе, -то, не сильно меняется, потому что время течет медленно, знания прибавляются медленно. И он рассказывает эту информацию студент, записывает ее как чистый лист в свой конспект, потом откладывает ее куда-то, проходит семестр, приходит пара экзаменов, он достает эту тетрадь и эти знания вспоминает, опять закачивает себе в головной мозг, идет на экзамен, сдает его как-то и потом благополучно опять забывает. Вот, друзья мои, многие до сих пор привыкли думать, что знания и получение знаний – это вот так. Вот сейчас придет Юрий Юрьевич, он покажет продукт, из чего он состоит, как действуют компоненты на те или иные органы и системы, почему такие дозировки, почему в таких сочетаниях. Мы это все запомним и передадим клиентам, и клиенты будут благодарны. Возможно так, но сегодня наши клиенты очень сильно меняются. И сегодня вы меня можете поправить, но я уверен, что это так. И сегодня вы часто сталкиваетесь с такой ситуацией, что приходя к какому-то новому клиенту, вы понимаете, что он знает больше, чем вы. А почему? А потому что этот клиент тоже интересуется здоровьем, тоже интересуется здоровым образом жизни, различными диетами, различными биологически активными веществами, с помощью которых он может усилить эффект тех или иных воздействий на свое здоровье. Он внимательно читает разную информацию. А если это современный человек, то он читает ее прежде всего в интернете. А в интернете этой информации очень много. И поэтому наша с вами задача, вот если мы хотим быть интересными клиенту, если мы хотим быть интересными самим себе, а вот это ключевой момент, потому что если мы не интересны самим себе, то почему мы думаем, что мы будем интересны другим людям? И вот чтобы сохранять вот этот интерес к себе, интерес вызывать у людей, с которыми мы работаем, мы должны не просто запоминать знания, как вот те студенты в старорежимном университете, а мы должны научиться эти знания пропускать через какой-то свой фильтр, синтезировать в какое-то новое знание, которому мы придаем свое личное отношение. И вот тогда это знание начинает звучать совершенно по-другому. Я не вижу другого пути, как сделать себя интересным, как все эти дозы, все эти названия биологически активных веществ, все эти сочетания пропустить через какой-то свой личный интерес. Через какое-то свое отношение к диетам, через какое-то свое отношение к очищению, например, к тому же. Через свое какое-то отношение к тому, что такое антиоксиданты и почему я их сам лично каждый день употребляю. И если вы через этот свой фильтр синтезируете эти знания во что-то новое, вот тогда это будет уникальное знание. Потому что все, что касается дозировок, названий, действий отдельных биологически активных нутриентов, все это есть в интернете, понимаете? Все это есть, и при маломальском поиске все это можно найти. А наша с вами задача, и именно это, это как раз люди-то и ищут, наша с вами задача не просто выдать то, что и так есть в интернете, не просто раскрыть свой конспект и прочитать, а вот профессор мне 20 лет назад читал вот это. Не в этом наша задача, мы не трансляторы. А наша задача все эти знания пропустить через себя и сказать – что конкретно на основе этих знаний я могу дать человеку в виде готового рецепта. Поэтому мои карантинные эфиры как раз подаются вот с этой точки зрения. Я пытаюсь все, что мы знаем о витаминах, о микроэлементах, о биологически активных веществах, о различных диетах, принципах здорового образа жизни, пропустить через какой-то новый фильтр, чтобы вы получили совершенно другой взгляд на эти вещи. Вот тот, которого нет в интернете. Тот, которого нет э, в газетах про здоровый образ жизни. Потому что все они, вот если вы проанализируете все эти знания, все они на 99% копируют друг друга. И все они есть уже везде. И если вы будете продолжать дальше копировать эти уже существующие знания, то чем дальше будет развиваться интернет, чем дальше будет развиваться наше знание тем менее актуальными вы будете становиться. Как те самые газетки, которые вам разносят в почтовый ящик, вы открываете и видите слепок с 90-х годов. Вы понимаете, кто может читать эти еще газеты. Вы уже это понимаете. Поэтому наша задача не просто получать знания, а наша задача синтезировать эти знания для того, чтобы для себя самих открыть что-то новое в теме очищения. Итак, продолжаем. Мы с вами в прошлом прямом эфире. Проговорили о том, что несмотря на э, всеобщее распространенное мнение о том, что прежде всего нам грозит окружающая среда, прежде всего нам грозит химические загрязнения, которые поступают э, в наш организм из окружающей среды. Тем не менее, я постарался донести до вас мысль, что главным источником различных вредных и токсических продуктов, которые могут либо осложнять деятельность клетки, либо вообще убивать клетку, на самом деле все эти продукты являются продуктами нашей собственной жизнедеятельности. Вот по моим оценкам минимум 90% всех токсинов образуются внутри нашего организма. И это, в принципе, абсолютно понятно с точки зрения эволюции. Ведь если мы с вами вспомним далекую эволюцию, мы ее уже вспоминали на прошлом прямом эфире, и вспомним те первичные одноклеточные или примитивные многоклеточные организмы, которые жили в первичном океане, мы с вами поймем одну простую вещь что вот эти далекие-далекие наши предки жили в целом, в принципе в относительно чистой и постоянной окружающей среде. Вот был некий химический состав первичного океана и этот первичный состав химического океана не менялся он как сложился, сформировался на планете Земля, так он и существовал. И первичные микроорганизмы, которые в нем поселились, привыкли к тому, что этот океан постоянный. Именно поэтому в нашем с вами организме существует такое ключевое понятие в физиологии, как гомеостаз. В переводе на русский язык это означает «постоянство внутренней среды организма». То есть наши клетки существуют полноценно и максимально активно, если вокруг них, в окружающей их внутренней среде, будет постоянство физических и химических факторов. Постоянная температура, постоянная кислотно-щелочное равновесие, постоянный химический состав. Вот если все это будет постоянным, или вспомните то же самое соотношение кислорода или углекислого газа. Вот если все эти факторы будут в постоянных каких-то рамках, то мы существуем в этих рамках лучше всего. Потому что наши далекие предки первичные организмы привыкли жить в постоянной, относительно неизменной внешней химической среде первичного океана. Она, конечно, могла периодически меняться, когда наступали какие-то катаклизмы, например, выброс каких-то газов при извержении вулканов и так далее. И тогда состав океана мог меняться, и поскольку он менялся, в этот момент, в момент этих катаклизм, большинство микроорганизмов погибало, потому что оно как раз и привыкло жить в постоянной внешней среде. Так зачем я об этом говорю? Так вот, смотрите, наш, наши предки, начиная от первичных, одноклеточных организмов, потом дальше, дальше по эволюционной лестнице, жили в относительно постоянных внешних условиях. Они не менялись. Это очень важно понимать, потому что мы тогда понимаем, что на протяжении большинства нашей эволюции все токсины, которые угрожали нашему существованию, образовывались только внутри нас, потому что внешняя оболочка, внешняя атмосфера, внешний э, первичный океан, они были постоянными, они не менялись. Оттуда не поступали ни выхлопные газы, ни консерванты, ни какие-то канцерогены, которыми нас пугают сегодня. Их не было тогда. И поэтому мы понимаем, что если их не было, главным, главной угрозой существованию этих первичных микроорганизмов на Земле, были внутренние токсины. Вот для них это было примерно на 100%. Вот на 100% все, что угрожало их жизнедеятельности, это были внутренние токсины, которые образовывались как продукты их жизнедеятельности. И они должны были научиться очищать свой организм именно от этих продуктов жизнедеятельности. Поэтому мы с вами сегодня, хотя мы и живем совершенно в другой данности, хотя мы живем в другой атмосфере, хотя мы живем в другом состоянии окружающей нас среде, тем не менее мы сохранили теснейшую связь с этими первичными нашими предками. И мы на 90% загрязняем свой организм сами. То есть продуктами своей жизнедеятельности. Это с одной стороны плохие новости. Мы признаемся в том, что мы как организмы сами себя и загрязняем. Но с другой стороны, это очень хорошие новости. Почему? Потому что этим самым мы говорим, да, в процессе нашей жизнедеятельности образуется очень много опасных токсических веществ. Но поскольку они образовывались в течение всей нашей эволюции, наши организмы научились спокойно избавляться от этих токсинов. И это значит что поддерживая в активном состоянии свои системы естественного очищения внутренней среды организма, мы можем избавить свой организм от 90% минимум различных токсических веществ, которые могут угрожать нашей жизни или нашей жизнедеятельности. Вот с одной стороны плохая новость, что мы как-то организм являемся главным источником своего собственного загрязнения. А с другой стороны хорошая новость, она говорит о том, что мы привыкли к такой ситуации и у нас есть огромное количество органов и систем, которые могут выводить безболезненно, быстро и эффективно все эти продукты загрязнения. Поэтому мы сегодня с вами в меньшей степени будем говорить о том о внешнем прессе токсических веществ, которые поступают к нам из сегодняшней измененной окружающей среды в связи с развитием химической промышленности, тяжелой металлургии автотранспорта, различных пищевых аллергенов, пищевых консервантов и других субстанций, которые добавляются в нашу пищу. И, конечно же, огромное количество токсинов, которые поступают в наш организм, связаны, как ни парадоксально, с поддержанием нашего здоровья. Я имею в виду фармацевтические субстанции, потому что по своему составу, по своему действию, это классические токсины, которые обезвреживаются в нашем организме по тому же самому пути, по которому обезвреживаются, например, канцерогены или другие опасные химические вещества. Так вот, мы сегодня с вами в меньшей степени будем говорить про 10%, которые связаны с внешней средой, и в большей степени будем говорить про 90% тех токсинов, которые образуются в процессе нашей жизнедеятельности. Мы с вами постараемся взглянуть на свой организм таким образом, чтобы для себя самих сделать вывод – а что мы можем и что мы должны делать для того, чтобы активизировать эти пути естественного очищения? Или по-другому посмотрим на эту ситуацию? А чего мы не делаем и неправильно делаем, в результате чего эти естественные пути самоочищения организма перестают эффективно работать? Вот Давайте с вами вспомним, во-первых, то, о чем мы говорили на, прошлой, на прошлом прямом эфире. Помните, мы с вами обозначили несколько ключевых систем, Самоочищение организма. Первая система ⁇ это кожа и потовые железы, через которые выделяется огромное количество токсинов, которые образуются в нашем организме и через систему кровоснабжения попадают в пот, а вместе с потом выходят из организма. Вторая система естественного самоочищения ⁇ это у нас почки. Это самая известная, пожалуй, система самоочищения, когда опять же через кровь и через систему мочеобразования вредные вещества, из крови отфильтровываются, переходят в раствор, который потом мы называем мочой, и вместе с мочой выделяется из организма. Третья система – это кишечник. Это самая сложная система, потому что через кишечник поступает самое большое количество токсинов, потому что кишечник – это главный канал на самом деле взаимодействия организмов с внешней средой. Главный канал – взаимодействие наряду с дыхательной системой. Но химический состав воздуха, об этом я говорил во вступлении, он в целом примерно одинаковый. Но, по крайней мере, на протяжении всей своей эволюции состав воздуха, которым мы дышали, он был примерно одинаковый. А вот пищу, которую потребляли мы, наши предки далекие, она постоянно менялась. В зависимости от сезона, в зависимости от изменений климата, в зависимости от каких-то природных катаклизмов. И поэтому нашим предкам приходилось постоянно адаптироваться и использовать в пищу очень разные виды э, пищевых или потенциально пищевых растений э, или живых организмов. И вместе с этим богатым разнообразием пищевых веществ... В наш организм поступало огромнейшее разнообразие и абсолютно токсичных или потенциально токсичных веществ. Поэтому кишечник это третья система, очень важная система очищения. Кишечник научился, во-первых, распознавать токсические вещества и в случае какого-то отравления выводить его вместе с тем, что у нас образуется в процессе пищеварения. В кишечнике сформировались системы ферментной детоксикации, об этом мы поговорим чуть позже. В кишечнике сформировалась э, очень благоприятная для его жизнедеятельности кишечная микрофлора, которая подавляет развитие гнилостных процессов, а они являются одним из главнейших э, источников внутреннего загрязнения э, внутренней среды организма и так далее. Итак, кишечник. Легкий, про это я уже сказал, что вместе с дыханием, особенно с интенсивным дыханием, мы выделяем большое количество продуктов распада и вредных продуктов жизнедеятельности, прежде всего газообразных. Печень и желчь. Об этом мы поговорим чуть дальше, потому что это очень важный аспект очищения внутренней среды организма. Сейчас же кратко скажем, что через печень проходит вся кровь, которая поступает от кишечника. А соответственно все те токсические вещества, которые все же попали из кишечника в кровь, они дальше проходят через мощный фильтр печени. И в печени содержится огромное количество ферментов, которые обезвреживают эти токсические вещества. Именно поэтому мы с вами можем употреблять в пищу многие лекарства, которые по факту являются очень токсичными для нашего организма. Потому что, употребляя их внутрь, они попадают в кровь и дальше с кровью попадают в печень. И печень быстро обезвреживает излишние дозировки. И именно поэтому, например, да, при тяжелых заболеваниях печени у больных врачи вынуждены резко сокращать количество фармацевтических доз. То есть у здорового человека, например, 100%, а у больного с тяжелым поражением печени иногда 10% от рекомендуемой дозировки может быть смертельной. Именно по той причине, что все токсины, которые поступают из кишечника в кровь и дальше через печень, быстро обезреживаются внутри печени. Это очень мощный защитный фактор, который помогает нам, который в сущности помог нам выжить. Но об этом я поговорю чуть позже, потому что печень и желчные пути, два взаимосвязанных между собой пути самоочищения организма, это, пожалуй, в нашей действительности самый главный орган самоочищения. Почему, я поговорю чуть позже. Наконец, мы проговорили, что кровь и связанная с ней лимфа, это важнейший канал очищения прежде всего, потому что кровь может выбрасывать токсические вещества через пот или может выбрасывать токсические вещества через мочевыделительные пути, но для того, чтобы их сорбировать из различных клеток, ведь их очень много и каждая клетка выделяет токсические вещества нужна лимфа, которая сорбирует эти вещества, то есть как из межклеточной жидкости, потом лимфа пропускает это через систему лимфатических узлов, где есть иммунные клетки и они обезвреживают, например, бактерии вирусы, которые там могут быть а потом этот раствор попадает в кровь и дальше через кровь он уже мигрирует к различным системам очищения. Итак, кровь и лимфа, и, наконец, иммунная система, о которой мы с вами говорили. Это тоже важнейшая система очищения, но она нас очищает не от химических веществ, которые мы привыкли называть токсины, она нас защищает от вирусов и бактерий, которые, если попадают в организм, сами служат источниками огромного количества токсических веществ, прежде всего свободных радикалов, которые образуются в огромных количествах в процессе протекания любой инфекции, особенно быстрый и острой, такой как вирусная инфекция. Вот они, семь систем очищения, которые есть в нашем с вами организме. Давайте с вами пройдем коротко и обзорно по тем способам, естественной стимуляции работы этих систем. То есть, что мы можем, вот мы с вами, просто сейчас отвлечемся от того, что мы работаем в сибирском здоровье, в сибирском wellness, мы просто говорим с вами как просто люди, которые хотят быть уверены в чистоте своей внутренней среды организма. И мы задаем себе вопрос, как стимулировать работу вот этих перечисленных органов и систем. Итак, давайте начнем с самого простого. Кожа под... Потовые железы а, могут выделять большое количество токсических веществ через активную работу потовых желез. Самая простая система, как, как активизировать а, работу потовых желез. Ну, конечно, существуют а, системы, так скажем, полумедикаментозные, когда мы можем активизировать работу потовых желез через использование различных патагонных трав, например, патагонных сборов. И надо сказать, что это очень широко используется, не правда ли, да, вспоминая э, старые бабушкины рецепты лечения различных э, инфекционных, особенно вирусных заболеваний. Это отвар малины, потом одеяло. Зачем? Зачем пропотеть нужно, да, мы вспоминаем? Откуда вот это народное э, знание взялось? А люди, видимо, каким-то вот этим народной мудростью понимали, что через активизацию выделения огромного количества пота, а ведь пота может выделяться при активной работе потовых желез больше, чем мочи. И при этом потовые железы связаны с кровотоком и лимфой более простым методом, чем почки, потому что почки – это сложный орган. Он осуществляет очень избирательную фильтрацию, это очень сложный орган. А потовые железы, это по сути дела, можно так сказать, это некие аварийные клапаны, которые могут в случае активизации их работы сбрасывать большое количество загрязненной различными токсинами тканевой жидкости через вот систему потообразования. И поэтому как раз, как я уже сказал, вирусная инфекция, бактериальная инфекция, это источник огромного количества токсинов. Огромное количество тех веществ, которые могут вызывать загрязнение, нарушение работы клеток. И поэтому как раз и стимулировали работу а, а, потовых желез через тот же самый отвар малины, который обладает очень мощным а, подогонным действием, либо другие лекарственные растения, такие как липа, ромашка и многие другие, которые входят в состав подогонных сборов. Но нас интересует не столько острое состояние, сколько естественное состояние, а вот как в естественном состоянии нормализовать или активизировать работу данной системы очищения. Друзья мои, в данном случае, как только мы начинаем говорить об естественных путях самоочищения, мы должны с вами вспомнить о том, что все эти системы самоочищения были присущи всем нашим предкам. То есть всем организмам, которые предшествовали нам в, на эволюционной лестнице. И если они у них были, то значит существовали естественные способы активизации работы этих систем. Соответственно, вспоминаем, как могли активизировать работу потовых желез наши предки. И сразу приходим к выводу. В нашей текущей жизнедеятельности активные занятия спортом. Другого не дано. Активные занятия спортом. Если мы двигаемся каждый день активно, не просто скандинавская ходьба, а настоящая нормальная аэробная нагрузка, то мы с вами, помимо многих других положительных действий спорта, активизируем работу очищающей системы потовых желез. Наши Редки все двигались. Кто-то бегал за добычей, кто-то убегал от э, хищника. И движение было ключевым элементом поддержания активности всех наших органов систем, в том числе и самоочищения. И в данном случае, если мы с вами включаем в свою повседневную э, практику э, полноценные аэробные нагрузки с активным потоотделением, мы помимо основных э, оздоравливающих действий спортивных нагрузок, подключаем и самоочищение. Сюда же относятся, друзья мои, и воздействие на очищение через легкие. Ведь активно э -э, усиливая газообмен в легких, а он может активироваться только при аэробных нагрузках, то есть когда мы с вами задействуем уже аэробные уровни нагрузки, это обычно э -э, достаточно интенсивные нагрузки, если мы переводим, например, на бег, то это 10-12 км в час скорость и минимум 15-20 минут мы выдерживаем вот эту скорость на протяжении вот этого временного промежутка. Вот это и есть аэробная нагрузка. Во время аэробной нагрузки легкие в разы увеличивают количество выделяемого воздуха. А вместе с воздухом происходит и выделение различных газообразных токсических веществ. Плюс ко всему, если мы вспомним, что при интенсивном дыхании еще и выделяется слизистое отделяемое наших дыхательных путей, мы еще и подключаем очищение через слизистое отделяемое, которое концентрирует в себе как механические различные загрязнения, так и химические загрязнения, которые поступают в наш организм из окружающего воздуха. Поэтому если мы уж с вами озаботились тем, что в окружающей нас среде много химических или механических загрязнителей, то спорт в данном случае обязателен, потому что он активизирует отделение как воздушных, так и слизистых загрязнений, которые накапливаются в органах дыхания. Сюда же мы относим очищение через систему кровь-лимфа, потому что активизируя кровообращение, мы активизируем обмен тканевой жидкости. На самом деле, когда мы с вами говорим о том, что необходимо сделать какой-то лимфодренажный массаж, мы забываем о том, что самый главный лимфодренажный массаж делают наши мышцы. Потому что сокращаясь мышцы, выводят огромное количество межклеточной жидкости через лимфу. Кровь активно обращаясь в нашем организме выводит с собой огромное количество межклеточной жидкости, в которой накапливаются продукты обмена и распада. Если мы занимаемся интенсивным спортом, мы должны вспомнить о том, что когда мы с вами находимся в спокойном состоянии, ну не двигаемся, вот, например, сейчас карантин, очень яркий пример, мы мало двигаемся. Так вот мы должны с вами понимать, что при малом движении кровь не доходит до большого количества наших клеток. Ну потому что объем нашей кровеносной системы намного больше, чем он используется при сидячем образе жизни. Как только мы начинаем активно двигаться, те же самые аэробные нагрузки, кровяная э, частота сердечных сокращений нарастает, кровяное давление нарастает, и кровь за счет этого доходит до самых далеких точек кровеносного русла и может оттуда забирать накопленные в межклеточной жидкости продукты обмена. Вот вам, казалось бы, простой спорт. И он при этом задействует сразу три системы очищения. Через потовые железы, через дыхание, через кровь и лимфу. Более того, если вы читали мои материалы по иммунитету на моем блоге на канале Яндекс.Зен, то вы, наверное, читали мой пост, посвященный воздействию спортивных нагрузок на нашу иммунную систему. Так вот, оказывается, спортивные нагрузки в том числе являются и одним из важнейших, естественных стимулов поддержания активности иммунитета на протяжении очень долгого времени вплоть до возраста 50, 60, 70 и старше лет. Один из самых главных естественных стимуляторов нашего иммунитета это активные спортивные нагрузки, потому что они вызывают выход иммунных клеток в кровоток, а это провоцирует, во-первых, синтез новых иммунных клеток, а во-вторых, это стимулирует Обнаружение и уничтожение старых, уже неэффективных иммунных клеток, от которых мы должны избавиться для того, чтобы освободить место в своем организме для новых иммунных клеток. Итак, смотрите, показалось бы, движение – естественная часть нашего существования, нашего организма. И вот через движение мы активизируем сразу четыре системы естественного очищения. под легкие, кровь, лимфа и, конечно же, иммунная система если мы с вами заговорили о крови и лимфе вот мы сейчас проговорили о том, что спорт это один из основных естественных способов активизации очищающих свойств лимфы и крови мы должны сразу проговорить, если мы уже говорим об естественных способах, мы должны сразу проговорить его об образе жизни и прежде всего о питании да? потому что когда мы с вами Рассуждаем о том, что нам грозит глобальная экологическая катастрофа Мы, конечно же, отчасти правы Но если мы рассуждаем только таким образом Мы забываем о том, что глобальная экологическая катастрофа Очень часто происходит внутри нашего организма А мы ее не замечаем И при этом творцами этой глобальной экологической катастрофы В нашем организме являемся мы сами То есть мы не двигаемся, мы не занимаемся спортом И, соответственно, выключаем сразу 4 системы очищения Из их активной работы, да? А если мы говорим про кровь и лимфу, и, например, связываем это с питанием, то если мы неправильно питаемся, в нашей пище большое количество холестерина, в нашей пище самое главное, большое количество насыщенных животных жиров, и наоборот, мало ненасыщенных жиров, особенно омега-3 полинасыщенных жиров, то что происходит? Кровеносное русло постепенно заполняется избытками холестерина, который вызывает, с одной стороны, замедление кровотока, с другой стороны, вызывает воспалительные процессы, которые наводняют нашу кровь и межклеточную жидкость большим количеством продуктов распада. В-третьих, нарушается текучесть крови за счет того, что активизируется тромбообразование. Таким образом, смотрите, мы банальным неправильным питанием, которое еще сочетается, например, с дефицитом активных аэробных нагрузок, приводим к чему? Что мы выключаем из полноценной работы, ключевую систему очищения нашего организма, кровь и лимфа. Ведь через систему лимфы и крови работают и потовые железы. Через систему лимфы и крови работает очищающая система дыхательных органов. Через систему лимфы и крови работает очищающая система почек мы банальными нарушениями здорового образа жизни в виде отсутствия спорта и в виде неправильного питания, содержащегося избыток холестерина и насыщенных животных жиров, по сути дела резко сокращаем возможности естественных очищающих свойств крови и лимфы. Резко. То есть, с одной стороны, у нас не движется лимфа из-за того, что мы не движемся, с другой стороны, плохо движется кровь из-за того, что кровеносное русло сужено за счет того, что там образуются атеросклеротические отложения, а также за счет того, что сгущается свертываемость крови, увеличивается свертываемость крови, повышается наклонность к тромбозам. Все, мы выключаем главный промежуточный механизм очищения между всеми органами и системами нашего организма. Так на что мы можем рассчитывать? На какую скорость очищения от продуктов внутреннего распада и от продуктов, поступающих к нам из окружающей среды, на что мы можем рассчитывать, если у нас не работает этот главный ключевой посредник? Потому что еще раз напомню, что такое кровеносное русло лимфатическая система. В нашем организме огромное количество клеток, Клетки окружены межклеточной жидкостью. Для этих наших клеток межклеточная жидкость это тот самый первобытный океан как для первичных одноклеточных организмов. И как первичные одноклеточные организмы выбрасывают токсины в окружающую среду в первичный океан, точно так же и в нашем организме наши клетки выбрасывают токсические вещества в окружающую межклеточную жидкость. Эта межклеточная жидкость дальше быстро собирается в лимфу. Лимфа переходит в кровеносное русло и дальше перенаправляется в почки, в потовые железы, в систему органов дыхания. Чем интенсивнее и активнее будет кровообращение и лимфообращение в нашем организме, тем быстрее будет скорость доставки продуктов распада до выделения их из организма человека. Понимаете, почему это важно? Итак, четыре системы мы с вами затронули и проговорили, что они теснейшим образом связаны с активным э, двигательным режимом и с правильным питанием. Например, теперь берем систему почек. Очень важная система, мы все привыкли думать, что это чуть ли не ключевая система очищения. Да, это очень важная система, хотя не скажу, что она самая ключевая в организме. Она мало чем, вот с моей точки зрения, она мало чем отличается от системы, например, очищения через потовые железы. Просто система в почках гораздо более сложна и удивительно тем, что через потовые железы выделяется все, что попадает в пот. А вот в почках гораздо слож... система фильтров гораздо сложнее. Кровь попадает в почки, и дальше из нее отфильтровывается все, что нужно нам, и возвращается назад в кровь. А все, что не нужно, выделяется в мочу и выделяется из организма. Казалось бы, ну простая система, она работает сама по себе. Тем не менее, определенные элементы здорового образа жизни непосредственно влияют на работу почек. И они опять же связаны с нашим здоровым образом жизни и с питанием, а не с какими-то лекарствами или не с какими-то э, лекарственными растениями, которыми тоже можно, конечно же, стимулировать отделение э, жидкости через почки. Можно, да. Но давайте мы, прежде чем переходить к лекарственным растениям, и уж тем более к фармацевтическим мочегонным препаратам, а многие люди так и считают, что давайте для многих... Мне удивительно, для многих стало вообще повседневностью пойти в аптеку, купить форосемид и немножко прочистить себя. Пойду, куплю форосемида, прокачаю почки, почищусь. Но это, друзья мои, это примерно то же самое, что как говорится, в одном месте лечу, в другом месте калечу. Потому что такой такое форосемид? Это тот же самый токсин. Мы берем один токсин, и с помощью этого токсина пытаемся очиститься от других токсинов. Глупо, не правда ли? Так от чего зависит работа правильной почек? Ну, прежде всего, водный режим. Многие говорят о том, что много нужно пить свободной воды. Это правильно. Здесь, конечно, не нужно перегибать палку и не нужно пить по 10 литров воды в день. Но, тем не менее, адекватный питьевой режим, чтобы мы ни в коем случае никогда не чувствовали жажды. А здесь можно либо слушать свои рецепторы и вовремя пополнять водный режим, вот, кстати, я сейчас это сделаю. А с другой стороны, можно предупредить это, поставив себе это в план. Я, например, на протяжении дня выпиваю такое количество жидкости. Чем больше в нашем организме жидкости, тем больше активизируется работа почек, тем меньше в ней застой первичной мочи. Вот самая большая проблема заключается в почках не в том, что они не перестанут работать. Нет, они никогда не перестают работать. Помните, я вам приводил пример с пустыней, с жаждой, что даже в этих случаях почки продолжают работать. Самая главная проблема заключается в том, что почки должны работать активно. Потому что жидкость, густая моча, которая задерживается в почках, это по сути дела рассадник с одной стороны различных солей, которые могут откладываться в виде камней и затруднять дальнейшую работу почек. А с другой стороны это рассадник микроорганизмов, потому что моча это прекрасная питательная среда. И чем дольше первичная моча задерживается в мочевом пузыре или в органах предшествующих мочевому пузырю, тем больше риск развития различных микробных процессов или уж тем более отложения мочевых камней. Поэтому водный режим – это очень важное естественное средство стимуляции работы почек и предотвращение застоя первичной мочи в почках. Это очень важно. Второй очень важный момент – это, конечно, наше с вами питание. Потому что мы с вами знаем о том, что различные виды пищи могут содержать в себе избыточное количество солей которые при исходно неправильном обмене веществ могут приводить к образованию мочевых камней. И если мы знаем за собой это, это нарушение, если у нас есть некая генетическая предрасположенность к этому, если про это нам говорят врачи, то мы должны изменить свое питание таким образом, чтобы свести к минимуму Факт образования, кристаллических образований в наших почках. Ну, то есть, тех самых, того самого песочка, как любят говорить в народе, и уж тем более камней. Соответственно, нам нужно, опять же, перестроить свою диету. И, наконец, третий очень важный момент. Помните, я говорил, что первичная моча – это прекрасная микробная среда. Соответственно, если там поселяется какая-то микробная инфекция, то что происходит в результате? Эта микробная инфекция начинает генерировать, с одной стороны, большое количество токсинов, и почки из органа очищения превращаются в орган загрязнения нашей среды. А с другой стороны, хронические инфекции мочевыводящих путей, во-первых, поражают ткань почек и они становят, начинают работать менее эффективно, а во-вторых, могут приводить, могут ускорять процессы же те же самые процессы камнеобразования. Поэтому третья наша задача не допустить образования различных Микробных инфекций. Как мы не допускаем этого? Ну Гигиенические мероприятия, про них я говорить даже и не буду. Это каждый так делает, я надеюсь. А в данном случае мы говорим, опять же, про водный режим. Помните, я говорил, чем более активный водный режим, чем более он регулярный, тем меньше застой мочи, тем меньше факторов формирования микробной среды в первичной моче. И, наконец, и третий момент. Большое количество биологически активных веществ растительной пищи, которые являются естественными антибактериальными веществами, которые, попадая в кровь, а дальше в почки, оказывают антимикробное действие. Ну, самый яркий пример, например, северные ягоды, да? та же самая клюква, та же самая брусника, да даже черника. Они обладают больш... они содержат в своем составе большое количество естественных антибактериальных веществ, например, та же самая бензойная кислота. Это является частью нашей обычной диеты. Если наша диета разносторонняя, разнообразная, в ней будет всегда большое количество растительных веществ, которые содержат эти естественные почечные антибактериальные вещества. Попадая в кровь и дальше в почки, они предотвращают развитие различных покровных процессов. Почки наши в данном случае в, этом, в этой ситуации работают нормально. То есть, понимаете, вот мы коснулись почек, казалось бы, важная система очищения. С этим спорить никто не будет, но оказывается, что правильная работа почек Зависит прежде всего от того, как мы питаемся и какой у нас водно-солевой баланс. Опять же, зависит от нас. И мы этим можем управлять. То есть самая главная, ключевая мысль, которую я хочу донести, все эти органы очищения, о которых мы с вами сейчас рассуждаем, являются естественными для нас органами очищения. А если они естественные, то мы сами с помощью естественных мероприятий можем ими управлять. Вот когда мы что-то сделать, хотим сделать в нашем организме неестественное, ну, например, какая-то тяжелая болезнь, мы уже запустили ее, и мы с помощью естественных методов лечения и восстановления не можем ничего сделать, то тогда мы прибегаем к каким средствам неестественным. хирургическая операция или фармацевтические субстанции, все они неестественны для нашего организма. Но это когда запущенная система. И только в этом случае мы поэтому и прибегаем к неестественному, потому что запустили ситуацию. Но если мы говорим об естественном функционировании нашего организма, то с помощью естественных же мероприятий мы можем поддерживать систему очищения на очень высоком уровне. И как я уже говорю, это самые простейшие мероприятия: активный спорт, это правильное питание, которое не допускает Снижение активности кровообращения, лимфообращения Это правильный водный режим Это правильное разностороннее питание с большим количеством естественных антибактериальных веществ И с другой стороны с низким содержанием солей Которые могут приводить потенциально к образованию кристаллических субстанций в почках Естественные воздействия, которые каждый человек может начать делать с завтрашнего дня У себя на кухне или у себя на беговой дорожке рядом с домом Иммунитет. Еще одна система а, очищения внутренней среды организма и чуть ли не важнейшая. А, что можно сказать про нее? Ну, распространяться я в данном случае не буду, потому что я об этом написал в своих постах, посвященных поддержанию иммунитета естественными путями. А, и размещи, размещены они, на, напомню, на моем канале в Яндекс.Дзен. А, сейчас же кратко скажу, что иммунитет а, лучше всего, активность иммунитета поддерживается... С помощью активных физических нагрузок. Второе. С помощью питания. Потому что в нашем питании огромное количество иммуномодулирующих веществ. Достаточно назвать цинк, который за время карантина стал чуть ли не хитом. Да? Или достаточно назвать антиоксидантную троицу. Витамин А, Е, С. Которые очень важны для работы нашей иммунной системы. Или тот же самый витамин Д. Итак, спорт, питание. Кишечная микрофлора – важнейший элемент поддержания э, активности иммунитета и, опять же, связан с естественным э, образом жизни. Потому что полноценная кишечная микрофлора в нашем организме – это следствие, прежде всего, нашего правильного питания. Ничего другого нашего правильного питания. И, э, э, наконец, э, в целом э, правильное питание – которая влияет на наш иммунитет. Еще раз говорю, прочитать подробно можно в моем блоге. Сейчас же я просто делаю еще один вывод, что наш иммунитет, казалось бы, такая сложная система, такая важная система, которая защищает нас от большого количества продуцируемых вирусами, бактериями, токсинов, оказывается, тоже регулируется обычными естественными путями, которые сводятся к спорту, правильному питанию, поддержанию нормальной кишечной микрофлоры. Теперь мы с вами переходим к печени. Я говорил, что мы с вами поговорим о ней отдельно, чуть ниже. Так вот, смотрите. Все, что мы с вами сейчас перечислили. под, легкие, кровь, лимфа, система выделения различных веществ через мочу, мочевыделительные органы. Это самые древние системы очищения нашего организма. И они объединены между собой одним очень важным моментом. Все токсины, которые выделяются через эти органы и системы, являются водорастворимыми, либо газообразными. Газообразные выделяются через легкие, а через все остальные системы выделяются водорастворимые вещества. То есть это самые простейшие продукты распада, самые простейшие токсины, которые образовывались вот у наших первичных предков, одноклеточных микроорганизмов в первичном океане. И поскольку они были водорастворимыми, они также их выбрасывали в окружающую среду в виде, помните, я говорил, как это происходило, в виде микроскопических пузырьков с внутриклеточной жидкостью, в которые изолировали они различные токсины и потом выбрасывали в окружающую их среду, то есть первичный океан. Так вот, очень важный момент. Все эти вещества являются водорастворимыми, потому что и пот, и моча, и лимфа, и кровь – это, по сути дела, вода. И, соответственно, они могут забирать и выводить из организма, и желчь, кстати говоря, поскольку мы сейчас говорим про печень, вот давайте начнем с желчной системы. Желчь тоже выводит с в кишечник многие токсины, которые образуются в печени. да, Ведь все, что образовалось в печени, все те продукты распада токсических веществ, они дальше должны куда-то выделиться. И главный канал выделения этих продуктов распада – это, прежде всего, желчь для печени. Так вот, желчь тоже выводит в кишечник, а потом из кишечника в окружающую среду водорастворимые вещества. Вот, видите, пять систем, да, под лимфа, кровь, э, желчь. Все эти системы выводят водорастворимые токсины. То есть, самые простейшие. То есть, те простейшие токсины, которые образовывались вот еще с тех далеких времен первичного океана, и до сих пор в нашем организме образуются. Почему это очень простая система? Потому что она не требует от нас ничего другого. Это самая древняя архаическая система. Вот образовалась какое-то водорастворимое. Химическое вещество, оно тут же растворяется в какой-то биологической жидкости, прежде всего это межклеточная жидкость, а потом из межклеточной жидкости она уходит либо через кровь и дальше в пот, мочу, либо через желчь в кишечник и выделяется из организма человека. Простейшее. Ну, то есть, если мы сравним это, например, с, нашим, с уборкой нашего дома, то это простое отмывание. Вот вы набрали в ведро воды обычной, даже без мыла, без ничего, и просто протерли поверхности. Просто такая ежедневная э, легкая уборка. Все э, вещества, которые быстро растворяются в воде, быстро в ней растворяются. Поскольку объем воды большой, то растворяясь в ней, они утрачивают свою токсичность. А поскольку эта вода дальше быстро выделяется из организма через тот или иной канал выделения, то мы и не страдаем от этого. Но по мере нашего развития в процессе эволюции э, и по мере э, выхода на сушу прежде всего, вот, когда наши первые предки вышли на сушу, они дальше столкнулись с чем? Что вот они жили в водной среде и питались в основном привычной для них водной пищей. И тут они вышли на сушу. И с чем они столкнулись прежде всего? Ну, кроме того, что они вынуждены были приспособиться к жизни без воды, получать кислород непосредственно из окружающего воздуха, и, соответственно, вынуждены были жить на поверхности земли. Прежде всего они столкнулись с тем, что не было привычной пищи. Вокруг было огромное количество различных растительных источников а, пищи. Их было очень много, но, они, но эти наши первичные предки не привыкли ими питаться. И они вынуждены были, чтобы жить на суше, приучить себя находить те или иные заменители питания в наземной среде. И это было прежде всего растительная субстанция. И вот с этими растительными субстанциями, помимо пищевых веществ, которые нужны были, белки, жиры, углеводы, в организм этих первичных э, существ стало поступать большое количество жирорастворимых токсинов. Но достаточно сказать, что, например, такая группа растительных субстанций, как алкалоиды, это одна из самых распространенных растительных субстанций, которые встречаются практически в любой растительной пищи, которую мы с вами едим в пищу сегодня. Но это мы сегодня с вами привыкли э, эту пищу употреблять в, пи э, в ежедневном рационе. А те наши предки вышли на, на сушу и столкнулись с этими растениями и с этими веществами, которых раньше в их жизни не было. И самая главная проблема, с которой они столкнулись, заключалась в том, что эти токсины, а это действительно были токсичные вещества, многие из этих токсичных веществ убивали э, первые наземных животных, и они вынуждены были эволюционировать и привыкать э, к сожительству с этими растениями. А, самая главная угроза заключалась не в том, что они были токсинами, а в том, что... Имея привычные способы очищения внутренней среды организма от водорастворимых веществ, организмы не могли очистить себя от жирорастворимых веществ, потому что они не растворялись ни в межклеточной жидкости, ни, ни соответственно, ни в лимфе, ни в крови, ни в поте, ни в первичное моче, ни в желче. Они не растворялись. Это были вещества, совершенно чуждые для наших предков жирорастворимые. И для того, чтобы жить дальше и научиться их обезвреживать или как-то с ними сожительствовать, а, или потом извлекать из них полезные вещества, организмы были вынуждены выработать систему детоксикации жирорастворимых веществ. И ключевую роль в этом стала играть печень. Печень и до этого могла а, а, осуществлять метаболизм жирорастворимых веществ. Ну, например, свободные жирные кислоты, да, Жирные кислоты – это нормальный компонент питания и нас с вами, и наших с вами предков. А те же самые стероидные гормоны – это тоже жирорастворимые вещества. И, соответственно, в печени они дальше метаболизируются и обезвреживаются. То есть печень умела, печень наших далеких предков умела обезвреживать уже питательные или биологически активные жирорастворимые вещества. Но! Она никогда раньше не сталкивалась с тем, что из пищи поступало такое огромное количество жирорастворимых токсинов. И вот эти ферменты, которые были сосредоточены в печени, были вынуждены максимально расширить свою активность. И если у самых древних предков наших, ну вот давайте с вами возьмем первичных бактерий, да, которые жили давным-давно, у них в их клетках присутствуют всего лишь три типа обезвреживающих ферментов класса цитохром. Не буду я сейчас это слово дальше говорить, но можете запомнить. Ферменты системы цитохром – это главнейшие ферменты обезвреживания токсичных веществ в нашем организме. Так вот, у бактерий их всего лишь три типа, то у человека и высших животных насчитывается сотня разных классов этих ферментов. Зачем? Они, по сути дела, стали в процессе развития расширять спектр своей деятельности, чтобы каждый фермент очищающий мог взять свой жирорастворимый токсин и перевести его в водорастворимую форму. Главная функция цитохрома обезвреживающих ферментов в печени, а также в кишечнике есть определенное количество цитохрома, заключается в том, что они смогли обезвреживать жирорастворимые токсины. Их функция заключается в том, что они берут жирорастворимые токсины, которые другие клетки никак не могут обезвредить и никак не могут растворить в межклеточной жидкости и вывести из организма своего наружу, то клетки печени, а прежде всего ферменты, обезвреживающие печени, берут эти жирорастворимые токсины и переводят их в водорастворимую форму. Дальше, на второй фазе обезвреживания в печени, они их э, переводят в абсолютно безопасную форму, чтобы они не повреждали клетки. И дальше переводят в желчь. В медсежелчью эти вещества безопасно выделяются в кишечник и из крови. Простите, из кишечника наружу. Печень на, на самом деле взяла на себя главнейший удар, потому что если мы сейчас с вами проанализируем самые опасные токсины, которые есть в нашей окружающей жизни, будь то, например, это канцерогены табачного дыма, будь то это, например, гетероциклические канцерогены, которые образуются при жарении мяса гриль, да? а будь то это токсические вещества, поступающие вместе с выхлопным дымом, тот же бенспирен, будь то это вещества, поступающие из окружающей среды, как продукты распада тяжелой металлургии или угольной электроэнергетики. Вот все эти вещества, добавьте сюда большинство фармацевтических препаратов, которые мы с вами употребляем, вот все эти токсины на сегодня, они являются жирорастворимыми. То есть, если у нас не было бы печени, да, забыл еще сказать очень важный момент, жир... жирорастворимыми Токсинами являются продукты Гнилостного распада в нашем кишечнике То есть если мы с вами неправильно питаемся У нас плохая микрофлора У нас преимущественно белковое Или точнее сказать мясное питание неправильно сложившееся микрофлора То что происходит в результате Микрофлора гнилостная Из белка при вторичном пищеварении Выделяет огромное количество Токсинов Но главным самым ярким из них является Индол Очень опасный жирорастворимый токсин. И он не может просто так выделиться, потому что он жирорастворимый. Он должен поступить в печени, дальше в печени он происходит, происходит ферментная трансформация жирорастворимого индола в водорастворимую форму. И дальше он через желчь выделяется из организма в уже в совершенно безопасной форме. То есть мы берем окружающую нас среду, токсины, поступающие к нам извне с пищей, с воздухом, с вредными привычками, а также в случае, если у нас неправильная микрофлора и неправильное питание, и, соответственно, в кишечнике наблюдаются процессы гнилостного распада, то вот эти все вещества являются жирорастворимыми. Они не могут выделиться ни через пот, ни через кровь, ни через почки. И они поступают в печень. А в печени огромное количество по полочкам разложенных ферментов системы цитохром. Каждый фермент отвечает за свою группу токсинов, и поэтому у нас их так много. Поступил, например, тот же самый индол, да, или бенспирен из окружающей среды, или канцерогены табачного дыма. Они поступили в печень, и печень их сразу отрежает на ту полочку, где находятся те ферменты, которые обезвреживают эти вещества. Они, обезвреживают, они переводят эти вещества сначала в водорастворимую форму, потом привязывают к ней химическое вещество, которое делает его безопасным. И это абсолютно безопасный метаболит, например, того же самого канцерогена табачного дыма, попадает в желчь и совершенно беспрепятственно и безопасно выделяется из нашего организма. Вот как устроена работа нашей печени. То есть она взяла на себя эволюционную функцию. То есть мы вышли на сушу и столкнулись с огромным количеством токсических веществ. И печень вынуждена была сформировать огромное количество ферментов, которые эти жирорастворимые вещества переводила в водорастворимую форму и выделяла из организма. Соответственно, отсюда вытекает очень важный момент. Как влиять на обезвреживающую систему печени? Поскольку наш эфир подходит к концу, я предлагаю сделать перенос эфира, опять же, на следующую неделю, потому что про печень и про кишечник, два ключевых связанных между собой органа очищения, нам потребуется проговорить очень много. И это тема отдельного эфира, и это едва ли не самая ключевая функция сегодня у современных людей. Поэтому до встречи через неделю, дополнительно мы объявим точное время в нашем инстаграме. Следите за эфиром. Всего доброго, очищайте себя!